И мы рисуем третью Мы идем на тридцать седьмую параллель Пойти туда, куда не ходит никто Здесь уже нет ничего что, у нас тут стиль Самое время гроб подремонтировать Ну что, бросаем его. Снято. Так, ну что, у нас начался полный штиль. Ветер, два узла на порывах. Вот порывах, да. И самое время подремонтировать грот У нас тут требуется небольшая заплатка вот сейчас я ее... У нас есть такая специальная липкая ткань для починки парусов Я вот уже третий слой вот ее накладываю Мариночка маленько не успела со своей камерой к началу ремонта Но наверстаем с одной стороны ее приклеиваю и сейчас ее... на другую сторону. Это вот там, где предыдущая отклеилась, да? Которая не была пришита. Да-да-да. Вот, да, да. сейчас я ее так вот приклеиваю, заплатку. И поверх этого еще ее надо будет прошить. Швейной машинки тут подлезть неудобно достаточно. Поэтому. Ну и. Не очень много шить, так что я это сделаю вручную. А, ну парус, вот, у нас здесь самая так и называемая лата, это вот э, там жесткая такая пластина, которая позволяет парусу форму держать. Вот она внутри здесь находится. Вот, и она тут маленько пыталась вырваться на волю. Вот, мы стараемся этого не допустить. Вот, накладываем заплатку. Вот из трех слоев специальной такой липкой ткани, ленты для починки парусов. Вот, наложили три слоя, и теперь, соответственно, надо их сверху прошить. У нас есть такой чудо-инструмент специально вот, для шитья таких вот парусов и всего такого. и вот, находится катушка с ниткой, вот, нитка вылезает. Шов получается не отличить от машинного, только дольше гораздо. И теперь да, нитку вытягиваем на ту сторону. Втаскиваем, делаем второй Протый прокол, чуть-чуть обратно на нитку, вставляем в петельку, образующуюся с той стороны, вот как-то так раз, и обратно. Вот. И... от вручную и так далее вот короче изображаем механическую швейную машинку но вручную сейчас маленько войду в ритм и буду со скоростью обычной швейной машинки это все делать Так, мастерские строчки от капитана. Он мне обещал показать финальную стадию. Ну вот, пришили заплатку, наконец. -то. И забыл показать. Вот объясняй теперь, где это все. Заплатка ну, а что, пришита. Вот, вот заплатка вся пришита. Вот, видите, вручную, закат солнца вручную. Вот так вот, вот этот человек, вот этот святой человек, вот его лицо так, мастерски, лицо, так мастерски умеет пришить вот эту изоленту ручной машинкой к толстому парусу Так, все, давай, Собираю парус. Собирай. Ой! Что-то ты там шкукнул вот этим кольцом. У нас по-прежнему штиль. Ой. Причем штиль такой, что выброшенная из люка камбуза луковая шелуха почему-то оказывается впереди, а не сзади, как должна была быть. У нас обратный штиль, мы кормой вперед, очевидно, двигаемся где-то полузла. Сейчас просто ветер порывистый, сейчас порывы до одного узла приходят. Поэтому надо скорее установить грот и кэп, превозмогая порывы ветра, мастерски это делает один. Грот готов к постановке. Сейчас, подожди, я перейду к тому месту. Ну, оставить будем после рекламной паузы. Окей. Okay. Что рекламируем? Рекламируем. Реклама от спонсора. Ту-ду-ду-ду. <-ду> Дети, купаться кто хочет? Папа купается. Давайте, Пойдемте и искупнемся, правда? Прыгайте, я вас сниму заодно. Прыгайте, прям так. У Меня голова. Ну и ладно, голова у всех голова. Ладно. Сигайте, штиль. Смотрите, лук плавает вокруг. Полчаса уже. Сигай вон с борта. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! -ой, -ой. Живая? Живая, живая. Давай прыгай скорей! Плавание в открытом океане. Ура! Сейчас мы тоже с Настей сиганем. Ура! Леди Мэри одна поплывет без Видели? нас. Видели? Что там? Как легко, более легко, чем обычно, на поверхности держаться. Да ты что? Такая соленая вода, что ли? Интересно. Она на вкус она такая же. Подозрительно. Открытый океан. А, ну, теперь прикинь тросик. Ку-ку. Опять страшно, Люди. вообще я не знаю, я все время смотрю в море и мне страшно, мне даже не в Атлантике бойся. так страшно не было. Не бойся, Пойдемте. тут по-тихому до тебя акулам-людоедам дольше плыть, не господи. Сейчас, тросик, что не тросик, не опять не подтягивать? Не произноси это слово, мама. Так, ну все, грот отремонтировали, можно и поднять теперь. выключаю так, ну вот, к сожалению пока подъем грота на приход ветра никак не повлиял но будем ждать все, снято Лада сейчас самое время идти со мной болтать я целый час буду стиркой заниматься, а потом снова буду писать, и надо будет со мной молчать. Стирка во время штиля. Надо приготовить как можно больше чистой одежды и прочих приятных вещей, потому что скоро начнутся ветра, и я подозреваю, что рома там... и холода. Стирать будет вообще несподручно, а на всем грязном и соленом жить. Очень будет бить по моральному духу экипажа, поэтому пользуясь штилем, занимаемся стиркой. Ну все, можешь меня доставать болтучими играми. Смотри, здесь оранжевое такое, а здесь оранжевое такое. Дадать человеку, который это крутил, ясно, мам? Ясно? Ну, а что-нибудь, это, это что-нибудь надо выдумывать? Да, это надо выдумывать. Но, чтобы было умное, надо, надо это Прыжки в открытом море. Идем на 37 параллель. Уже прошли 19 градус. При таком штиле будем идти в море, наверное, полгода. Я прыгаю. Раз!